Всем привет, с вами Андрей и вы на канале Mad Machines. Это вафля, кто не знает, она будет нам помогать собирать DeLorean. Итак, это 11 выпуск, посвященный сборке Делориан. Сегодня мы будем собирать опору двигателя и устанавливать ее на раму. Количество винтов, которые будут использоваться, я напишу где-то внизу, чтобы можно было увидеть. И на этом мы приступим к сборке. So then they can make a summary.